Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, японский крейсер 10 уровня Йосина. Карта, так, по-моему, Северные Воды, ага, и игрок у нас Валдис фон Ритгофен ну, я бы сказал, немного странноватый ник, ну да ладно Нам главное, что происходило в бою, зачем мы сейчас и будем наблюдать Ну, понятен геймплей на Юсен. Установлен модуль на дальность, да, прекрасно видим. Стреляет на 24 почти километра. Ну, в принципе, и крейсер такой, да. Не предназначен для игры на коротке. Йосина. Йосина не танкует совершенно. На таких кораблях. Да, хоть вроде крейсеры тяжелые, но вот, к примеру, как на советских, да, выкатываться носом здесь противопоказано. На дальность, я сейчас смотрю, мне интересно, 24,7. То есть почти 25 километров. Делает Балтимор, да, вот так выкатился, как-то неудачно там. И надо же подкатываться к горочке так, чтобы играть от рельефа и при этом не попадать в засвет. Мало того, что у Йосина на 24 с лишним летят снаряды, тут что, да, у нас 20 километров... А, нет, 12, я что 20, да, извиняюсь. Ну, у меня нет одного корабля, поэтому я ТТХ а? не в курсе. Так, зачем тогда Йосина торпеды отправляет? Ну, хотя нет, да, тут, тут написано, что дальность хода 12, ну, возможно, это ошибка на карте, если посмотреть, да, круг. Скорее всего, значит, 20 все-таки получается. Мне кажется, я помню, что у Йосина 20 километровки были. 26 тысяч, пока не густо Йосина наковырял. Один пожар. Ну еще там торпеды идут. Про них 10 раз можно забыть про эти торпеды. <laughs> вот какая у них, кстати, скорость хода. Хотя не факт, что здесь правильно отображается. Но торпеды средненькие. 62 узла идут. Счет пока 2-1. Противник на одну точку больше взял. Самое печальное, когда вот попадаются эсминцы, которые не понимают, что делать в бою, а вот в таком режиме тем более очень важно вот эти точки собирать. Мало того, что они дают очки, они еще дают бонусы всевозможные кораблям, да, там ускорение перезарядки, увеличение прочности, восстановление прочности, то есть эти точки надо собирать обязательно. А некоторые, как будто их не видят, ну и попросту игнорируют. Неужели попадет там Торпеда у Гроссер Курфюрс. Нет, мимо. Да, и у союзника там торпеда была, дальности не хватило. Ну, вот еще один плюс, да, вот так отыгрываешь на дальней дистанции. Снаряды летят достаточно долго и успеваешь отвернуть, убрать борт. На коротке так. Так не прокатит. Благо, что здесь есть кого пострелять, да? Куда ни глянь, то там линкор, то тут линкор. Да еще и на месте вот стоят. Даже упреждения там никакой рассчитывать не надо. <laughs> Просто стреляешь в силуэт и все. Еще один зал по гроссу. Ну, дистанция уже не шуточная. 21 с лишним километр. армии Йосина пока что как-то не везет. 40 попаданий и всего два возгорания. Прилетела ответочка от Джорджии. Могло быть и хуже. Стрелял в борт. На правом фланге там противники идут вперед. Сейчас, по-моему, они его продавят, их там больше. Союзников там парочка, противников четверо. Ну и через минуту появится контрольная точка. Да, это большая точка в центре. Кстати, усилители почти никто не собирает. Ни одна, ни другая команда. Вроде эсминцы есть, но они заняты своими делами, эсминиями. Тут, по-моему, для торпедной атаки, ну, совсем далеко, там, 22 с лишним километра, но рассчитывать, что если навстречу, кто поймает, ну, с такой дистанции, конечно. Не, ну, всякое видели, да, и не такое бывает. Если есть возможность, да, тут вообще по КД надо эти торпеды пускать с такой дальностью. А тут, получается, Ясина с одного борта кинул. Сейчас развернуться со второго. Счет, кстати, 4-5. Команда и по очкам впереди, и по кораблям. Гросс уничтожает. Изюма. Делает счет разным по кораблям. И по очкам команда противника выходит вперед. Проверяет. Перезарядились ли торпедные аппараты? У тебя с другого борта есть еще. Развернись и кидай. С тех пор. Как я говорил, что всего два пожара, так ничего и не изменилось. Уже 55 попаданий, всего два возгорания. Это что такое не везет и как с этим бороться? А что тут бороться? Стрелять, стрелять и еще раз стрелять. Может когда-нибудь повезет. Вот сейчас там торпеда может Слава поймает. Славик. Славик поймал целых две. Еще и два затопа. Ну, наверное, сразу использовал аварийку. Вот теперь тот случай, когда надо пытаться его следом сразу поджечь. Но. Небольшая печаль. Нету света. Никто славу не светит. Немного себя здесь в ловушку Йосина загнал. И выглядывать страшно, и за островом смысла сидеть никакого нет, потому что нет возможности пострелять, да, что делать. Ну, благодаря двум торпедным попаданиям урон уже 128 тысяч. А, под гроссер Курфюрста-то высовываться. Ну, конечно, неохота. там мало того, что и ГК много, еще и ПМК, возможно. Здесь торпедная атака навряд ли прокатит. Да, Гроссер идет, там острова. Ну, Гросс начинает там доворачивать. Может может и прокатит. Ну, скоро мы об этом узнаем. Осталось ждать недолго. Вот сейчас, конечно, опасно. Вот такой маневр. Куда у Гросса смотрит ГК? А, Гроз в другую сторону. Он как будто ее сины и не видит. Хотя сейчас была бы хорошая возможность его как раз и уничтожить. Так, ПМК не видно, значит Гроз не в ПМК. Зачем играть на немецких линкорах непрокачиваемых ПМК, я не знаю. Снайперы из них так себе. Любишь играть от главного калибра, качай что-нибудь другое. либо японцев, либо советские линкоры, да, там от главного калибра играть поинтереснее. Корректировщик, возвращаюсь на корабль. Ну что, будем гореть? Равная такая достаточно идет борьба, 5 в 4 остаются команды. Есть наконец-то пожар на гроссы. Либо угроза аварийка на КД, либо все таки правильный линкор, он терпит один пожар, а то 4 в 4 еще минус один союзник, а то часто встречается, да, ладно, у тебя прочности, когда там мало, да, там вообще 20 тысяч, тогда каждая единичка на счету, ты на один пожар даже аварийку приходится иногда использовать. Когда у тебя прочности достаточно Есть ремки в запасе Гори, гори даже иногда и два пожара можно потерпеть Потому что Этот урон весь потом восстановится В основном аварийкой Ой, аварийкой, ремкой Ну, многие игроки почему-то у них прям, да Пожар прилетел прям автоматом Тыкают на кнопках, а будто у них автоматический Огнетушитель, блин, как в танках Крайне не рекомендую. Можно потом еще хуже попасть. бывает так. Один пожар потушил, а потом и, и еще получил три. И горишь себе, сгораешь. Уесина урон подбирается к 200 тысячам. Есть еще пожар на гроссе, грос горит. гроз. Ну, принц догорит, не догорит, Йосина ему фугасом, это сейчас поможет закончить этот бой. Хватит. От, отмучился. Четыре в три. Йосина далеко, далеко от центра. Вот так тоже, на, на такой режим боя надо же тоже рассчитывать. Потому что, тем более, учитывать, какая идет напряженная, такая достаточно равная борьба. Сейчас, если в центре, там, к примеру, союзников заберут. Враг захватит точку. Можно просто потом не успеть до туда добраться, по очкам противник победит. А то, что-то светить тогда будет. Некому. Сейчас, к примеру, он Мальто. Джорджи Мальта уничтожит и все. Три в три. Погибает там конь. 5 минут до конца. Еще и подводная лодка вражеская добирает Вичи. Остаются два в три. Ну, сейчас есть возможность добрать Джорджи. Прочность у него там мало. Еще авианосец здесь помогает. Есть. Джорджия готов. И у Мальты там прочности осталось, ну, вообще, 2311. Сейчас, скорее всего, вражеский авианосец его уничтожит. Пока что 2 в 2, сейчас... один в 2 должен сильно остаться. Ну, я не верю, что там авианосец переживет этот авианалет. Нет, неужели пережил? Как? Как можно было его не добрать? Ну, не знаю, только, да, там... В облако попал, наверное, эскадриля лопнул Бывает, в облака залетать Вообще не рекомендуется Там Один раз попал, вся авиация Сразу покоцанная, желтой становится Второй раз залетел Звено потерял Он улетел, но обещал вернуться Далеко тоже вражеский авианосец Находится, пока сюда долетит ну, времени у него еще есть. До конца боя 3 минуты 40 секунд. Что делает вражеская подводная лодка? Блин. Да всплыви ты уже тебя никто сейчас не светит. Захватывай точку. Это просто не незная мистика фантастика. Ну, что он там? Нет, не захватывает. Не, по-моему, пошел захват. Не пойму, на-ка на на мини карту смотрю С корректировщиком Он нашу. сколько дальность 29,6, блин Всю карту практически Йосина перекрывает Ну, хотя, если в центре встать, то Как раз всю карту перекрывать и будет Вон, все, нету союзного авианосца Йосина в одиночку против Двоих Подводная лодка захватывает все таки я смотрю, точку А Ну, учитывая, что он конец боя, если он долго находился под водой и не восстановил автономность, подводные лодки будут определенные проблемы. Всё, подводная лодка. Что, сошёл с захвата, я смотрю больше, да, красный там этой... Полоска не ползет, нет, все пропал. Хотя там был захвачено больше, чем на четверть. Да, не кисло на 13 с лишним тысяч фугасными бомбами ты сейчас ЕСИНа получает. Мне кажется, зря здесь... Куда идет авианосец, блин? Вон, остров есть, за остров ныряй. На открытой местности точно тебе тут делать нечего. Я понимаю, был бы это немецкий авианосец или советский, который может еще и ПМК пострелять, да, тогда есть вариант идти на сближение. Но когда ты на британском авианосце, я этого вообще не, не понимаю. Начинает он разворачиваться, да, до него дошло, что он может в порт отправиться. По-моему, поздно он это понял. Это хорошо Мальта то, что еще, да, союзный авианосец, он там Вражеский успел поднять прямо по курсу. эскадрилью и пос посветил здесь. Прямо по курсу. А, и чтобы победить, теперь надо уничтожить подводную лодку. Меньше минуты остается до конца боя. Ну, вот что надо было делать этим, да, авианосцу и подводной лодке? Просто уходить куда-то подальше, чтобы тебя не видно было. И все, видно, по очкам ты даже если сейчас Йосина на точку захватывает, все равно не успеешь убежать. Нет, вот да, пожалуйста, подводная лодка, получай глубинными бомбами и по-моему все. Да, всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось обязательно ставим понравилось, всем удачи, до новых встреч, пока, пока.